Assalamu alaikum everyone, semi-dized reaction back with other reaction with Diana and Kiddinova. This time it is different reaction and different so different reactions about Diana and Kidinova, how she being right now, how she be that famous that Diana and Kidinova she be this uh, like being take this hard work hard way to make it with Diana and to Dunwater uh, to shelter open the way to the big stage for Diana and Keatonuba how to be like open everything to her to be right now famous and the story behind the wars yeah the story behind the wars so my name is simil and from algeria north africa between my local and tunisia i do reaction music video and if you love my face more reaction everything here smash a button subscribe to notification how to see more about tnlk Dinova, and more and more Follow me following tiktok and instagram and let's start with three two one it's coming okay let's start right now and let's go Река, моя Меня зовут Диана Кудинова. Мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Я в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Вау! Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить. Настоящую маму. Почему я говорю настоящую? Потому что я не считаю те четыре года чем-то важным для меня тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить, и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с пяти лет. Мы живем в городе Арсеньеве. Да. Вот я работала с Анатолием детского. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. Я видела у самой двое детей. Девочка-мальчик, казалось бы, чуть полная семья, а тут ребенок такой, друг, все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой за был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня матери, нет у меня и, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне так милости отнеслась, и я жива. Моя дочка, ко мне сейчас народ приходила, это меня, честно, руб, шли, вот, меня на, на эту мысль натолкнуло, то есть, давай, давайте возьмем, ребенка за завтра А ты идешь? Да. Уже не так Я небольшой стыдок. Вся семья сбежала. Ты мой Ну вот, когда взяли Диану... Я очень рад, что все происходит с Дебе. В ее жизни. Потому что в моей жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все делалось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У да, нас вдруг семьи такой был, она в России, был руководителем маркетинга. Он сразу сказал, так Он говорит, такой низкий голос. Пять лет, да вы что, не слышите? Песни. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на голос дети, попадаемые на слепые прослушивания. Вот. Ну, там не повернулся никто. Вот ее неё символ да? дальше идти. Не то что там руки опустить. Нет. Ну, в интернете не пройду и не буду дальше ничего. Нет, тут у тут и суперконкурс. Приглашение, мы прошли кастинг, опять ее взяли туда, Вот ну, победили. Когда я победила на проекте «Ты супер» во втором сезоне, мне было 14 лет, Игорь Якович Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. I'm so feeling feeling so amazing like take this hard way and in the end she be what she want to be and that Like, Crazy for my story, our story. So touching. Я записываю свои песни в студии это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, продюсер Да, это просто You find her. Какие подарки я люблю ее, ее голос Вау Классная песня Супер песня, а будет А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем Погода Тембр Дианы, да, это подарок природы, потому что это ну, просто так его не выработать самому. Он очень глубокий, я сейчас ее специально заставляю петь все наверху для того, чтобы не только была а, глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарная верха. Помните, у меня очень душ? You know, being in that yeah. time and okay. after she find her new mother, mother, she been with her in this way. In her bad moment and good moment It is just an amazing story, right? You can't find any woman do like Like she do to Diana можно его вписать в этого человека. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами она настолько ценна, это самое лучшее можно свете. Yeah. момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за курсами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену и почувствуй, вое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое, я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт, это очень мотивирует. зажимаюсь в себе и их убрать. Я просто стараюсь э, максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Э, перед сценой я очень редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителям. Очень люблю природу. Именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. Я so happy like seeing uh like her backstory and her be like no stop like but not so much about her and this makes me know her a lot. A lot, I know her я lot now and like I know her like she my sister or something like respect for her, I swear. So respect for her верить в себя. Я до последнего верю в и любовь наших душа, сердец. Хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. Вау. In love with her as fan and respect her and love her because I do this video for her and for her fan for you because you love her you are here watching this and this uh, this uh, so touching I swear so touching so much touching so much touching touching uh, touching your heart you know your heart Diana and Kidunov wow i'm glad to know that and i'm happy to see this video about her everything about her life about her family and about her way how she she be like singing now like sin and how she be be famous how she be and work so hard for that and how she be struggling in this life and a lot thing, and i'm so happy to see this to see that and if you like if you love my reaction or my face to seeing this and to share it with you and i love that because i, I am big huge fan of diana Akidunova and i love her and she amazing and she so amazing so if you love my face smash button subscribe to notification and follow me on tiktok and in instagram that are you need to do and thank you for watching and peace love assalamualaikum every one